Так, всем привет! Мы сегодня приехали еще к одной довольной клиентке. Скажите, просто оставьте нам пару отзывов, как вам вообще работа с латитуда, как терраса. Вашей фирмой была произведена прекрасная работа. Была сделана прекрасная веранда, красивая, современная, в современном стиле. Мы очень рады и довольны вашей работой. Будете вот советовать своим Мы знакомым? Всем вот такие. Террасы открытые, облагороженные. То есть мы даем советы тем, кому хочется облагородить вот такую террасу, пожалуйста. Это очень хорошая идея. Спасибо большое.